Todas estas informaciones, recuerden, están presentes, una pequeña grajea, una pequeña vanidad en nuestras redes, tanto en el Twitter de Cartago TV como en el YouTube de Cartago TV como este, en este, la página de Facebook. También queríamos recordarles que los lunes y los viernes tenemos una columna en una de las radios más escuchadas de Neuquén, en uno de los programas más escuchados de esa radio, que es Yo no fui, de nuestro amigo Santiago Vega, que está junto a Virginia Pirola y al Bomba Guzmán. Los lunes y viernes hablamos un poco de política internacional y hablamos de estas cosas que también destacamos en Cartago. Y si estás viendo el programa eh, a través de YouTube, acordate de suscribirte. Я жительница поселка Коммунар, проживаю здесь уже 44 года. 16 августа к нам зашли украинские войска. Они здесь себя вели очень отвратительно. Мы жили 36 дней в подвале, без воды, без света. В бочках возили, вот сюда. Такую шурики невозможно. Да, Понабиваются люди, травятся бочки, вообще в каком ходу были. Что говорили с этой водой. У нас возле подъезда стояла печечка такая, с камешком выстроена. Они проходят либо утром, либо в обед. А, еще сепаратисты, как вы хотите, раз, печку с ополом, вырезал, сбил, и все. Заходили в подвалы, где люди сидели, мирные жители с маленькими детьми. Угрожали, кидают, зайдут, напьются и говорят, что кинуть сепаратисты вам гранату, чтобы вы тут повзлетали. Тоже женщину. Встань, ляж, ложили на пол под автоматом, вставай, ложись, вставай, ложись. Да, издевались над людьми, как могли. Там у нас жили на первом этаже, как бы, сожители. Они все, ну, как бы, людей, заводку продавали людей. У нас из-за них погиб мальчик, Коломитцев Никита. Он стоял, на, ну, как бы был в ДНР, на да, на блокпосту этот мальчик, потом он вернулся домой, и они его заводку продали. Украинская гвардия, что он типа он стоял там и там и напились и говорят, а ты, Никита, расскажешь, где ты стоял шоу? И этого мальчика забрали, здесь в клубе издевались, били, отрезали ему уши и выкинули его в шур, в шахту номер 22 на телефон. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так Здравствуйте. вот мы. Сколько находили вот на шахте на 22 беременную 8 женщину с отрезанной головой? И так, сколько находили людей. Руки связаны, э, рот скотчем заклеены. Это ж вообще, это, головы, это садисты. Кто без ушей? Все понятно, все но везде. при чем здесь мирные жители? Зачем над людьми издеваться? Если кто-то не может где-то что-то поделить, при чем? Шахтерский здесь? поселок, люди работали в шахтах. Все это самое, семейное, все это, ну, вот как-то так вот. Получилось, что люди как ненужные, Элемент оказались мы здесь, рабочие. Людей понаходили без голов без ушей, и очень много людей. И много таких дел было? Ну, в данном районе четыре тела, но это дело в том, что наши ребята, местные жители, что характерно, люди расстрелянные с расстояния 50 метров. Руки связанные за спиной. Вот здесь в первом могильнике двое ребят местных. Вот здесь в этом могильнике обнаружено две женщины, одна беременная и мужчина. Также саморасстрелянные с расстояния 50 метров. Меня зовут Андрей, я бывший служивец Збройных сил Украины, призывался в 2013 году, ну, когда еще было, не было военных действий. И служил в городе Одессы, во внутренних войсках. Расскажите, пожалуйста, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года. Был сожен Дом профсоюза вместе с людьми, которые находились внутри, которые сознали вовнутрь. Рядом находился лагерь как бы, русскоязычных. Те, кто протестовал против там, запрета русского языка, просто украинские националисты автобусами приехали разогнать русских активистов. И всех кто там были даже женщины, кто хотел спрятаться, просто бежали как бы, в дом для защиты. Никто не ожидал, что его так просто возьмут и подпали. Пытаясь спастись Святу Гарного, чтобы не сгореть, люди выпрыгнули. Их просто так растаскивали, били, избивали, в насыпью носили. Смотря кто бывал, такие, может, даже помогали. В основном, люди в масках избивали до смерти. Кто эти люди в масках? Наверное, правый сектор. Почему национальная гвардия не, не, не помешала правому сектору? Простой солдат выполнял свои лишь приказы, но нам приказ никто не дал. Сказали просто стоять между усями. И почему они это все делали? Ну, хотели как бы истребить, мне кажется, русское население. Потому что им не понравилось, что русские активисты там вышли на какой-то... И сколько погибших было здесь? Около 50 человек. Арестовали ли виновных в этом происшествии? Поступали какие-то приказы из Киева, вышли их, отпускали просто.